Поэтому вот Михаил Ильич, когда говорил, он сказал, что вот, много всяких возможностей у многих людей заработать деньги, но ни в коем случае нельзя этого делать на Маринике и на Большом театре. К сожалению, у денег в совести нет, и сам факт того, что заявленные суммы постоянно увеличиваются, говорит о том, что все-таки... Все на всех этапах, все исполнители хотят на этом заработать. И, в общем, здесь ничего зазорного нет. Нужно только, чтобы эти расходы, наши расходы и их прибыль была в рамках существующих в мире норм, чтобы она не зашкаливала. А то, что на таких объектах кто-то хочет заработать, здесь ничего особенного нет. Мы, к сожалению, знаем, что у нас в России на других, не менее знаковых объектах зарабатывали. Зарабатывали немало. Но нельзя допустить, чтобы вот эта норма прибыли здесь у нас превышала то, что является нормальным во всем мире и у нас в стране должна быть норма. Вы знаете, что я бы хотел сказать завершенно? Безусловно, у нас очень много проблем в стране и в области культуры, то есть много проблем на территории Российской Федерации, субъектов, и мы, безусловно, должны думать об этом, доводить до завершения начатые проекты, планировать новые, но есть вещи абсолютно знаковые для страны, и, безусловно, к таким вещам относятся Мариинский театр и Большой театр или Большой, потом ринский, неважно. А во всяком случае, оба эти театра – это такие сценические площадки, которые, безусловно, являются символами России. Не только культуры России, а символами России в целом. Очень правильными символами, нужными нам всем. И, безусловно, мы должны сосредоточить свое внимание на решении тех задач, которые стоят по реконструкции и одного, и второго театра и сконцентрировать административные ресурсы и финансовые ресурсы. Без всяких сомнений. Это нужно делать в таком режиме, который бы, как я уже говорил, отвечал цивилизованным нормам и принципам работы в инвестиционной сфере. Вот. Уже было сказано о том, что у нас есть появились возможности решать такие крупные задачи. Между тем, они появились, в том числе не в последнюю очередь, благодаря достаточно осмысленной и последовательной экономической политике последних лет. В этой связи, в этой связи скажем, взять и отменить МДС, на завоз оборудование технологического для этих объектов, для реконструкции этих объектов, ну, теоретически можно но дело ведь не только в этих деньгах. Дело в том, что это в известной степени нарушение вот тех самых принципов, которые нам позволили сегодня решить эти задачи. Поэтому это вот внутри правительства с экономическим блоком обсудить, и с депутатами можно обсудить этот вопрос Государственной Думы. Я не говорю, что сейчас вот точки мы должны расставить и не возвращаться. Тем предложениям, которые сегодня прозвучали в ходе нашего сегодняшнего обсуждения, но нужно очень аккуратно ко всему этому подходить. Без этих сомнений еще раз хочу это сказать. Мы должны сконцентрировать ресурсы на основных объектах. Это нужно сделать очень аккуратно, мягко, не нарушая, повторяю, планов, которые есть на территории. Но мы же знаем, как нас разрастает в план. Вот То, что есть, нужно доводить. Но не нужно строить пока никаких других планов до тех пор, пока мы не реализуем вот эти задачи. Либо тогда не нужно ввязываться в их начало, начало режима этих проблем. Потому что я еще раз хочу вернуться к разговору с ребятами наверху, да? И с преподавателем, с теми, кто работает в секторе. И для них, и для нас, я имею в виду себя в данном случае как зритель, как любитель искусства, для нас важно вот это слово. Важно, чтобы они были предельно короткими. Поэтому, если мы говорим, что мы начинаем с такого-то числа, мы должны знать, что так, такого-то мы закончим. А если мы не готовы закончить, то лучше не начинать. Я так всех понимаю, что оттягивать начало этих работ уже нельзя. Поэтому Давайте на сегодняшнюю нашу встречу закончим на таком позитиве. Мы будем это делать. Мы сделаем все для того, чтобы осуществить и завершить работы в те сроки, о которых мы договорились. Но что касается общих расходов, объема расходов, значит, прохождения этих денежных средств, что касается административного ресурса, который должен быть собран в кулак и эффективно использован. Вот а, над этим большинство из здесь собравшихся, плюс ваши сотрудники, должны в самое ближайшее время поработать, и давайте мы с вами договоримся таким образом, что мы этот вопрос на определенных этапах будем обсуждать у меня. И не обязательно здесь, надеюсь, что это здание в ближайшее время уже будет в стадии реконструкции. А и то же самое относится, конечно, и к руководителям, к творческим руководителям. Если у вас будут какие-то сложности в, в тот период времени, когда производится реконструкция, тоже готовы вам помочь для того, чтобы, как Валерий что чтобы коллективы не растерять, и наоборот, чтобы поддерживать высокий уровень точных постоянных коллективов и войти уже в новую жизнь. Даже может быть даже окрепшими, я не ослаблю. Спасибо.